Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнта и на Axel Games. Мы продолжаем с вами играть во Friendball. Uh, так, мы очнулись. Uh, pa -pa -pa -pa -pa -pa. У нас новая глава, и нам сказали, что у нас раздвоение личности. Какое раздвоение непонятно? Кто это шляпа? Ну, вот там нарисованы бледняшки с котом. Мистер Пол, еще нет твоя глава. Котик. Секунду, это не мой котик, это какая-то странная шляпа. Вот именно. Или здесь мы в роли котика Добро пожаловать домой, чудесный котенок Надеемся, тебе понравится твоя новая кровать Будь славной и ешь свою еду С любовью, Клара и Мия Это моя да? я не лягу в эту штуку Плита для готовки, мама показывала, как ей пользоваться Забавно смотреть, что у людей есть дома Ну там они сиамские близнецы, походу Я открою окно, чтобы дул холодный ветер Прелесть, конечно, может пригодиться. И это может пригодиться, и это может пригодиться, и вот это надо забрать. Я бы вообще... Так, разрыхлитель большая пачка. Почему там был нарисован код? Мне непонятно. Нет, видимо, мы и есть, мистер Полночь, сейчас. А у них, видимо, беда с башкой. Погнали. Блять, я в колодце! Привет, малыш, что ты здесь делаешь? Блин, я отдыхаю, блин, в, в деревьях Вижу, тебе здесь удобно, малыш И этому тоже удобно Ты кажешься свежим, ты все еще жив У него торчит пуповина и пробита голова А, нет, подожди Пойдем посмотрим, что там а, С табуретка Не сяду Спички, наверное, нам нужны Спички, нож и сода Разрыхлитесь, чтобы сделать тесто пышным и красивым Или разрыхлить что-нибудь лицо Похоже на растение Так, нам нужно что-то еще, да? Опа, это что? Семечка? Похоже на волосы, торчащие Волосы из носа, торчащие из камня Так, ладно, здесь у нас все пока Как-то пока все просто Их лица выглядят знакомыми Мне нет А это что? Таинственная женщина Мне нравится синяя роза Домик Это не моя чашка Вкусно и красиво Шоколадный торт Но мы не можем это использовать Я предлагаю сначала дом исследовать Вот то что мы можем исследовать Метла Хорошо Вон они опять, но не криповые Такие комод открыт, посмотрим что внутри Черные свечи, чтобы осветить тьму А, стоп, понял Розовый-голубой, полные противоположности Вон там что-то есть Монстр, который любит кос. Бля, вот это у них комната О, пинцет Волосы в ногу доставать Духи пахнут подростками Бля, какая криповая обезьяна Привет, кукла, кто тебя поймал Это, видимо, комната матери Жесть, она ужасная Зеркало, но почему у него нет моего отражения? Вот блядь! О, ёб твою, ох О, я достал Так, я слышу, как кто-то копошится Куда тут можно свечи поставить? Да, а, стоп, блять. О, чучело лисы, лисичка хотела опять тебя снять оттуда, мистер Полночь ты здесь. Мяу. Это точно он. Это мой кот! Это мой котик! Это мой... Это моя полночь! И я тебя люблю, мой дорогой. После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними, но спустя время я заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Я открою эту клетку. Нам нужно к тете Грейс. Френ, я очень стал, лишь бы это все оказалось дурным сном. Все будет хорошо. Мы просто должны выбраться отсюда. Френ, могу я спросить кое-что? Конечно. Что случилось? Ты ощущала мое присутствие в своих снах? Да. Ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал что это присутствие. Присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то о нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ и освобожу тебя. Хорошо? Я люблю тебя. Мой маленький мальчик. пыльное зеркало пиздец Хитро. Вот ты где, мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова нужно в месте. Драгоценное существо из нового мира, кто бы еще поверил нам? Я в растерянности. О чем вы говорите? Фрэндбол, это твое имя, так? Твои мама и папа трагически погибли, очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Откуда вы знаете? Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем, должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься, прохие вещи происходят со всеми, постоянно. Жаль, что я не дома. Хотела бы я сейчас побыть дома со своими мамой и папой. Не желай невозможного, ищи решения и ответы. Да, но мой мама и папа, никогда не вернутся. Выпей чай и кусочек торта, тебе станет лучше. Блядь, вот. ну ладно, сладкое помогает. Кто вам рассказал? Спасибо, но мне нужно знать, кто вам рассказал обо мне. Ты боишься, маленькая Фран? Немного, я попал сюда странным образом, и этот разговор меня озадачил. Ты еще не спрашивала о своем кофе коте в Мистере Полночь? Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойно, ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Да. Он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала? Это длинная история, я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям вскрывают голову, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука, это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А, еще я видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала, они живут в доме мистера... Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь и ищу мистера полночь. Вот это приключение. Сколько тебе лет, Фран? Мне 10 лет. Скоро будет 11, а вам? Нам 16. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Ты не можешь мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут? Как невежливо. Ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая, глупая маленькая девочка без семьи. Прекратите, пожалуйста. Простите, я не хотела грубить. Ты плачешь, если ты плачешь, значит, попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Все, что пожелаете. Теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? Я не колдовала. Но она не имела понятия, как это работает. Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт, будь внимательно и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Сердце лягушки, голова юной девственницы. А почему вы не сделаете это сами? Мы не можем, это нас убьет, знаешь. Мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то пристало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о Содеянном. Мы поможем. Это ужасно, я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. А пока ты можешь пойти и поговорить со своим котом. Мы, но мы не будем его освобождать, даже не пытайся открыть клетку Если поможет нам, мы поможем ему Спасибо, я пойду поговорю с ним Вижу ключ Они вроде неплохие Но, короче, я пью таблетку и падаю, и заложу сюда а, Интересно, можно посмотреть, что сверху? Вот так вот залезем, просто посмотрим Смотри-ка, там что-то в бутылке есть Мне нужен мост Блин И что делать теперь? Красивая синяя роза? Это что соль, да? Угу, то есть я должен был упасть правильно? Что происходит? Ты кто такая? Привет. это за запах бедная девочка кто это сделал и почему О, это этот муравей из леса мы видели это название на куче мусора пишешь я машинка все еще работает совы и немножко похоже лестница упирается в стену придется найти другой ход наверное надо пойти ты кто такой он открыл окно Ну кто он а ну это я просто привет да кто говорит царевна лягушка я жаба я должен тебе кое-что сказать что такое ты в большой опасности не доверяй тем девочкам почему вы это говорите Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда Но они мне не позволяют Каждый раз, как я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь Этот дом будто огромный магнит Магнит для жапы котов Они любят нас, но не просто так А чтобы использовать нас, не доверяем Это ужасно Вот почему мой кот здесь Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Они пыт... Она пыталась и сделала все неправильно. Мне нужно что-то придумать. Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески. Творчески я сделаю все возможное. И девочка, прошу, спаси нас. Я очень хочу отсюда выбраться. Интересно. Очень интересно. Их зовут Клара и Мия Ну пойдем к коту обратно Картина с красной розы. Возможно где-то будет картина пустая И туда нужно будет синюю розу поставить Правильно? Изучить Изучить Изучить Изучить Стоп Дай-ка мне посчитаем Тело лисы, пентаграммы из пепла Херсти и кровь черного кота Лишь вы собравшись в повторите эти слова Читать я это не буду, а то мало ли еще я... Потерян во тьме, забывших в слезах Ваше тело становится ложью, благодаря одному ангелу Решившему принести вам печаль Нет, ключ еще не у меня Еще нет, эти девочки жуткие Они хотят меня использовать они срезали мою шерсть и забрали немного крови. Мой милый. Они ведьмы, злые ведьмы, знаешь, как в сказках, что мы людям читать. Да, ты совершенно прав. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. А, так, они мне сказали сделать рецепт. И что они там тому, кто совершил это с ними. Они также показали мне ключи, уверена, что он от клетки. В них все зло. Возможно, у тех, кто это сделал, были свои причины. Зло против зла. Должно быть что-то, чего они боятся. Я не знаю, посмотрим, что я смогу найти. Скоро увидимся. Так. Блять, опять ты тут. Я постоянно вздрагиваю, когда ее вижу. Возможно, есть какая-то картина. Летающая свинья. Вон там синяя роза. из дома так котелок ужин для котика а налить воду в котел хорошо а где налить воду можно А ага, вот здесь Отлично. Давай сюда. Так, у меня есть спички. А. Так. Отлично. Отлично. Нужно найти рецепт. Там печенюшки. Это не то. А где может быть рецепт для супа? Странно. Хорошо. Где может быть рецепт? Перец. Хорошо. Перец нужен будет. Чеснок. Нет так эти все не открываются никак я не сяду на бутылку так рецепт супа наверное это призрак вот этой девочки много книг что у меня кружится голова это он только он немного моложе Но у них везде по квартире красные розы комод пуст может они боятся синих роз духи пахнут подростками монстр как много крови да это тот монстр который с нами там так ну я пока здесь не вижу ничего домик-то крошечный но вот смотрите синяя роза И у нас есть синяя роза. Правильно? То как где ее использовать? Я в ступоре. У тебя есть то, что позволяет видеть вещи, которые другие не видят. Откуда вы знаете. Я говорящий, разве это нормально? Не думаю. Но ты говоришь со мной это делать тебе особенно и логично. Да, вы правы. Ты все осмотрел, возможно ты пропустила некоторые послания А если здесь выпью? Скептикам нужна правда на бумаге Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала А если я дам ей синюю розу? Скептикам нужна правда на бумаге Это людям, которые верят всему, что написано Я помогу тебе, но я не знаю, чем тебе помочь. <соспит> Отрицательно. <соспит> так, но мне нужно как-то перебраться в ту сторону. Потому что там вон что-то висит. Там, скорее всего, рецепт супа. Сейчас проверим, мы в каждой ли мы комнате здесь находимся. Да, похоже, что в каждой. Угу. Чем-нибудь метло Объединить мы можем Волшебная синяя роза Она выросла в воде Нет Не работает Но я смотрел. Правильно? Может он мне подсказку даст? Фрэнк, ключ уже у тебя? Я работаю над этим котиком. Увидимся. Я не буду их трогать. Мне надо какую-то доску взять Большой зонт Мистер Крыс, пора вставать Множество крошечных игрушек Эти страшные скрипы меня пугают Да, секретная бутылка с секретом внутри А где я? Теперь мне очень любопытно. А где я? А, вот я, Фу, блин. А что мы можем с водой взаимодействовать? С чем? Блин, не понимаю. Может дрова вот, попробуем перец и соль для супа хорошо стоп давай-ка выберемся на улицу вот так вот а гений как шли обратно У нас есть нож чтобы перерезать там и, и залезть залазь дорогая залазь такая какая-то криповая напряженная серия можно забрать ее обратно нельзя не ну ты охуел а Подожди, а что туда делать? Она заколдована, чтобы ее никто не трогал. Что мне теперь делать? Ну, здесь есть огонь. А если вот так? О! Изучить. Раскрытие истинной души. Пентаграмма из пепла. Волос человека, которого вы хотите заколдовать. Пеплом нарисуйте пентаграмму На черно-белом квадрате В каждой верхушке пентаграммы Разметьте зажженную свечу Наполните котел водой И положите в него другие ингредиенты И а -а -а. Мир скрывается с правду проведите, проведите свою душу сквозь жизнь И вы осознаете цель этого поступка Если вы пытаетесь испортить эту сущность Ваша душа будет скрытна, Никто не увидит лицо истины чтобы уничтожить нечистую душу И дать свободу тем, кто в ловушке Вам понадобится А, это настоящее Пентаграмма из пепла Кровь исполнителя ритуала Ага Ну, пепел я знаю где Уютно и тепло А как пепел взять? Внутри лежит пепел. Хорошо. Так, стоп. Есть кровь исполнителя ритуала. Волос человека, которого вы хотите закладывать. Так, стоп. Ладно, кровь исполнителя ритуала. Волос человека. А это не расческа случайно? А где бы нам их волос достать? Хотя у нас есть. Думай, Даня, думай. Потому что, мне кажется, вот почему. Так. Отлично. Свечи есть. Пепом нарисуйте. В каждой верхушке пентаграммы разместите зажженную черную свечу. Наполните котел водой и положите в него другие элементы. Слепите. Вылите на то... Нам нужна кровь исполнителя ритуала. А, наша кровь. Волос человека, которого вы хотите заколдовать То есть нам нужно использовать нож на нас Отлично Волос человека Ну я думаю волос наверное где-то в комнате будет Блин, а где волос взять? То есть, у нас все есть, кроме волос. Нет, я работаю над этим. Так, волос, волос, волос. Я в ступоре. Так, стоп, подожди. Кто вам это сказал? Я говорящий, разве это нормально? Так, мы это все считали. Вы правы. Нам нужен ее волос. Нам нужен волос. А это получается... Это неправильно, правильно. Сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кров черного кота, пентаграмма спепа, обгревшая тело лисы. М -м -м. Что я мог упустить? Волос. Мне нужен волос. Где его взять? А если я розу поставлю сюда? Блин, где волос взять? У меня все готово, кроме волоса. Что можно использовать, чтобы получить волос? кровь э -э лунную розу соль перец соль перец лунная роза и остается волос человека вот это задачка У нас есть все, кроме волос. Подожди. А кого мы хотим заколдовать? Их? Там волос нету никаких. лестница упирается в стену очень странно тут волос нету но вообще было бы логично если бы волосы находились в комнате М -м -м. Ну пока ни хера мне непонятно Не, не то Но здесь в комнате что-то должно быть Вот это вот похоже на расческу. Ну, вроде нет. Отрицательно. Не работает. Получается не здесь, да? Там он просто ключ, видите, сверху Пошли наверх Волос. Множество крошечных вещей, пыльное зеркало, другие вещи. Какая красивая кукола, мне нравится ее прическа. Только одна шляпа. та же рубашка что было у меня мости сестры почему такие старые бедная лиса еще работаю над этим интересно где может быть волос Как мы сможем это сделать? Здесь у нас нет волоса. Розовые розы, колонницы, плохие розы. Моя сестра пыталась поймать меня. Может, мне у нее надо волос попросить? Не понимаю. Лунный свет на воде. Блин, я когда она перемещается, я весь дрожу от страха. Может можно срезать это дело? Нет. Я что-то упускаю. Что-то точно упускаю. Да, свечи-то зажжены, но вот Вот, у меня нету волоса Блин, это вот, это вот Я что-то упустил Что-то упустил Это роза Шишка Ну Это мука, да? Это мука Не сказали что они придут значит нам нужно с котом поговорить еще нет мой дорогой простите девочки жуткие они хотят меня использовать они срезали мою шерсть и забрали немного крови так это для рецепта они ведьмы злые ведьмы знаешь как в сказках что мы любим читать Ты прав совершенно я прав я не знаю что делать что тебе девочки сказали? Они сказали, чтобы, что не были соединены друг с другом раньше, и что они отомсят тому, кто совершил это с ними. Они также показали мне ключ, и я уверена, что он от клетки. У них сидит зло, возможно, у тех, кто сделал, были свои причины. Передумать? Должно быть что-то, чего они боятся. Я не знаю, посмотрим, что я смогу найти, скоро увидимся. Но мне кажется, я уже все обыскал. Ладно, давайте на паузу буду искать, а то 38, 39 минут я уже записываю. Да? Так и... У меня получилось. Короче, я повзаимодействовал э, с машинкой. Да, но нужно больше времени, я не могу звонить всех слов. Э, короче, и мы расписали. Так я готова, стой. Там что-то голова. думаете нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Но он может понадобиться. Поверь, нет, если мы хотим выбраться, этот мешок должен... Я заберу Вот ты меня не видела, пока. Хорошо. Вот, мы изучили рецепт, используем, и нам нужны их волосы. Послушайте, леди, кое-чего не хватает, я не нашла в мешке ваших волос. Посмотрите, здесь так написано, в рецепте. Действительно, как могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готовься. Все, у нас есть их волосы. и вам. Я вам дам знать, как буду готова. Сейчас мы их просто раскукарекаем. Фейт! ты что делаешь? У меня там кошка с ума сходит. Не, не, сюда, не сюда, не сюда, сюда, вот. Такая серия насыщенная, большая получилась. Так. Пойдем-ка, сейчас мы им скажем, что зелье готова. Пойдемте на кухню Блин, было бы здорово, если бы они были добрыми Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди Так, но ну она читает заклинание, правильно? Я не буду его произносить, то мало ли я сейчас сатану вызову у себя позади просто призраки и их давно нету ты все сделала правильно как смысле не нашла решение мы же уже все сделали они убили человека а там сейчас не будет полночи будет Да, я знаю. Пойдем, я знаю, где замок. Вон там. Ага. А что надо сделать? А, ну понятно, я знаю такие штуки. Ага, но ну здесь нужен не такой А, его нельзя переместить Вот это задачка, конечно Здесь, наверное, нужен другой, да? Вот этот Скорее всего, на углу здесь будет Я предлагаю сразу его туда отправить Вот это будет долго Давайте на паузу Короче, у меня получилось Я, я какие-то две маски, блядь, открыл Страшные, криповые А вот это... А вот это, видимо, их трупы. Клятва сестер. Мы, Клара и Мия Бухальмет. Клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итворд. Кровью и слезами клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга. Мы будем всегда ненавидеть друг друга. Ничто этого не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно слабейшие умрут. Умрут. Дуатин Они принимали желтые Бля бедняги. Ну мне их жалко на самом деле а, а если это кажется что это не мой кот Да Выходи мой милый котик Ура мы нашли полночь. Все, я счастлив. Мы можем больше не играть в эту игру. Просто потому, что я нашел полночь. Но я понимаю, что это еще не конец. Там у нас еще много глав впереди, да? Пора домой. Пойдем. А че мы такая грустная? Как выбраться? Я смогла, сэр Жаба, девочки мертвы. Прекрасно, теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже, сэр, я нашла своего котчика. Я просто хочу домой к тети, Грейс. Но как вы выберите, здесь нет лодки. Помогите нам. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправиться с собой на другую сторону. Дайте мне подумать, не бросайте нас, прошу. Должно помочь. Я не булочка. Но вы липкие мягкие, прям как тесто. Ты права, это может сработать, была не была. Сработало, я большое чувствую себя великолепно. Пойдемте, мистер Полночь. Конечно, Френ. Одну ногу гигантская жаба пристально смотрит на меня. Она хочет помочь. Хорошо, но если не попытаюсь что делать, я поцарапаю его. Все хорошо, постарайся не рать его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там могут быть существа. Если мы пойдем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Эй, девочка, прежде чем мы отправимся, я забыл ко отдать кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. Он нашел нашу фотографию. И еще книга, она была с фотографией. Леон. Мое семейное фото. Я думала, что потеряла его навсегда, но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка читать здорово. Немного картинок. Спасибо, я люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали, держитесь крепче. Бля по кайфу, это под какими надо быть вообще веществами, чтобы вот так вот это вот придумать и вообще А что делать? Ага Нет. Ага Блин Все не так просто Да блин Пока побегаем Ту-ду-ду-ду-ду -ту -ту -ту -ту. То-то-то, тут ту, то-то, то-то, то, то, Блин, прикольно. Большая очень серия будет. Все? Три раза. Ну, мы смогли. Вы на месте, спрыгивайте. Пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо, надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Фрэнт, что нам теперь делать? Искать куда домой, котик? Ты видишь небо? Сейчас рассвет, скоро все страшные вещи исчезнут. Ах, я такой голодный, хочу спать, хочу домой. Я тоже, котик, мы найдем путь. путь.